Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак. Как исцелиться с помощью мыслей». Можно ли развернуть цикл развития заболевания? Можно ли использовать те же механизмы, которые способствовали превращению чувств и ощущений в физиологические условия и привели к развитию болезни? Может быть их можно использовать и для восстановления здоровья? Для начала очень важно понять, что лечит не доктор и не лекарство. Врачи создают условия, в которых исцеление начнется и будет происходить быстрее и легче. Например, если человек сломал ногу, то задача врача правильно собрать кость и наложить гипс, то есть создать условия, в которых сращивание кости будет облегчено. Лекарства, которые человек принимает, если он заболел простудился или ему была сделана операция, помогают истощенному организму, поставляя недостающие вещества и создавая тем самым условия легкого и быстрого самоисцеления и облегчения жизни. Таким образом, наш организм способен и знает, как необходимо себя исцелить. И он периодически делал это всю нашу жизнь, когда мы болели. Исцеляет ли разум? Как мы уже выяснили, стресс, страх, тревога, депрессия, внутренний конфликт способны довести человека до болезни. Влияя на иммунную, эндокринную, сердечно-сосудистую и прочие системы организма, они способны спровоцировать заболевания. Могут ли мысли, эмоции, особые состояния поспособствовать выздоровлению? Можно ли самостоятельно, направив свои мысли, чувства и волю в особое русло? помочь организму в самоисцелении. Мы можем судить об этом на примере истории мистера Райта, которая случилась с ним в 50-е годы 20 -го века. У мистера Райта была очень болезненная форма рака, от которой по всему телу были огромные уплотнения размером с апельсин на груди, на животе и в паху. В легких капливалась жидкость, от чего ему было очень больно дышать и двигаться. Врачи сделали все, что было в их силах, и опустив руки, дали ему на жизнь всего несколько дней. И тут произошло нечто невообразимое. Мистер Райт где-то прочитал о новом замечательном лекарстве от рака под названием Кребиозен, и он был убежден, что это лекарство сможет ему помочь. Оно станет единственным шансом и надеждой, ухватившись за которую он сможет продлить себе жизнь. Он уговорил врачей дать ему это лекарство, но проблема заключалась в том, что оно еще не прошло клинических испытаний и не было разрешено к применению людьми. Требовалось еще несколько месяцев клинических испытаний этого средства. Но ведь врачи оставили мистеру Райту всего несколько дней на жизнь, никак не месяцы. Лечащий врач мистера Райта знал о существовании эффекта плацебо и придумал как поступить. Он сказал мистеру Райту, что при помощи своих связей и знакомств он мог устроить его в программу клинических испытаний. И он сможет начать принимать Кребиозен уже завтра. На следующий день лечащий врач пришел к мистеру Райту и принес обычную очищенную воду, сказав, что это и есть тот самый чудодейственный Кребиозен. Мистер Райт был в невероятном восторге, он был счастлив. В этот миг он обрел надежду на исцеление. Но врачи ничего не ожидали от этого лечения, да и никто не знал, что можно ожидать. Через один день опухоли по всему телу значительно уменьшились в размерах. Жидкость из легких стала отходить. Через 2-3 дня мистер Райт смог вставать с кровати и самостоятельно передвигаться, чего он не делал последние несколько месяцев. Через две недели мистер Райт был абсолютно здоров его опухоли растворились, самочувствие было превосходным и его выписали из больницы. Он вернулся к обычной жизни. Все было прекрасно, пока не разразился скандал. Газеты опубликовали информацию о том, что кребиозен совершенно бесполезен и он провалил клинические исследования, оказавшись пустышкой. Мистер Райт упал в депрессию и потерял надежду на здоровье. За несколько дней тело покрылось опухолями. В легких стала скапливаться жидкость, боль лишила способности двигаться и он попал на больничную койку. Его врач был в растерянности, ведь он был свидетелем того, как разум может исцелить тело. Но как следовало поступить теперь, когда разум уже не полагался на лекарства, разуверившись в них? После долгих раздумий, Лечащий врач мистера Райта решил снова соврать ему и сообщил, что существует улучшенная версия кребиозена, в в три раза повышено содержание лечащих веществ. И этот препарат настолько нов и действие его настолько сильно, что его применение еще не разрешено на территории США. Врач придумал целую историю о том, что он вышел на производителей препаратов ЮАР и смог организовать нелегальную доставку лекарства в Америку, чтобы мистер Райт мог получить это лечение. Через три дня этот чудодейственный препарат был доставлен в больницу. На самом деле, конечно же, это была обычная очищенная вода. Как и в прошлый раз, за несколько дней опухоли рассосались, и мистер Райт обрел абсолютное здоровье. Но снова случилась беда. Газеты сообщили о том, что Кребиозен от начала до конца является аферой, что он в принципе не может оказывать лечебного воздействия. И это просто надувательство людей. Негативных последствий такого разочарования в Кребиозене мистеру Райту не пришлось долго ждать. Вернулись опухоли, боли, жидкость в легких. Его лечащий врач пробовал придумать какие-либо правдоподобные истории, лекарства, методы, но вера мистера Райта была подорвана, им овладело уныние и через несколько дней он умер. Мы видим, что в случае мистера Райта его вера в действенность лекарства и вера в выздоровление явились главными и определяющими факторами исцеления. Мы можем обоснованно считать, что исцеляет организм, а управляет этим исцелением наше сознание. А если быть более точным, наше подсознание, базирующееся на вере и убеждениях, и наша обязанность это использовать. До встречи в следующих выпусках.